Добрый день. Я хочу представить вашему вниманию тест сварочных электродов следующих марок. Арсенал MR3ARS диаметром 3 мм Светлогорского завода сварочных электродов, расположенного в Республике Беларусь, и ano 21 диаметром 2,5 мм предприятия ZAO Eкспорт, расположенного в Ростовской области. Согласно описаниям производителя, Оба вида электродов предназначены для сварки конструкций из малоуглеродистой стали. Давайте посмотрим их сравнительные характеристики. В составе электродов содержится около 0,1% углерода. Как известно, при содержании углерода до 0,25% сталь относится к малоуглеродистым. Содержание в наплавленном металле кремния до 0,5% и марганца до 1% говорит о том, что сталь является нелегированной. По механическим свойствам наплавленного металла электроды имеют схожие параметры. Небольшая разница есть по параметру предел текучести. Электроды марки ОНО-21 имеют более высокий параметр предела текучести наплавленного металла по сравнению с электродами mr 3 ars Предел текучести материала говорит нам о том, при какой нагрузке в конструкции начинают происходить необратимые деформации. Поэтому чем выше этот параметр, тем более высокую нагрузку может выдержать в нашем случае сварное соединение. В то же время параметр предела текучести обоих электродов имеет достаточную величину, которой с запасом хватит для сварки конструкций вроде мангала, стеллажа или навеса. Параметр ударной вязкости говорит нам о хрупком разрушении металла шва при определенной температуре. Это нужно знать, например, когда сварные конструкции будут эксплуатироваться при больших нагрузках в условиях пониженных температур. Например, сварная стрела портового крана в Архангельске. В нашем случае по параметру ударной вязкости электроды ANO 21 выдерживают ударную нагрузку, при работе до минус 20 градусов Цельсия, а электроды MR3ARS до 0 градусов. Для сварки бытовых конструкций это также не принципиально. В последней таблице указаны данные о токах сварки и другие параметры. Для электродов марки ANO21 производитель указывает диапазон токов сварки от 50 до 100 ампер, а для электродов MR3ARS от 70 до 130 А. Очевидно, что для большего диаметра электрода токи сварки также выше. Обе марки электродов принадлежат к типу электродов с рутиловым покрытием. Электроды с рутиловым покрытием часто используют в бытовых и монтажных работах. Рутиловые электроды нетребовательны к качеству поверхности металла, хорошо зажигаются при сварке с отрывом. Как видно из таблицы, для обоих марок электродов производитель разрешает сварку как переменным, так и постоянным током любой полярности. В этом тесте я протестирую электроды по следующим критериям. 1. Легкость зажигания электрода. 2. Степень разбрызгивания электрода. 3. Легкость очистки металла шва от шлака. 4. Внешний вид наплавленного валика. Пятое. Упомянутые выше критерии я буду применять при сварке на обратной плюс на электроде и прямой минус на электроде полярностях. И шестое. Оценим также время сварки на прямой и обратной полярностях. Для теста я подобрал пластинку с размерами 200 на 100 мм и толщиной 5 мм. Сталь марки S355. Я не стал очищать черный слой окалины который остается на горячей катанной стали. Порядок тестирования будет следующий. Сварим по два валика, каждой длиной 100 мм, на прямой минус на электроде и на обратной плюс на электроде полярности. Опытным путем я подобрал токи сварки. 89 ампер для электродов ОНО 21 диаметром 2,5 мм и 104 ампера для электродов mr 3 диаметром 3 мм. Устанавливая электроды в держатель, я заметил интересный нюанс. По ГОСТ в обозначении обеих марок электродов имеется буква D, которая говорит о том, что электроды имеют толстое покрытие. Однако покрытие электродов марки ano 21 с трудом можно назвать толстым. Я считаю, что здесь явная ошибка. Сварку будем проводить на аппарате Lincoln Invertec V270. Итак, первый валик наплавляем электродами ано 21 диаметром 2,5 мм. Полярность прямая, минус на электроде ток сварки 89 ампер. Сразу отмечу, что хотя электрод зажегся хорошо, но процесс сварки идет очень активно. Слой шлака небольшой, металл активно растекается, вести электрод нужно очень внимательно, чтобы не совершить ошибку. Общая рекомендация, держим длину дуги около 3 мм и стараемся совершать минимальные поперечные колебания. При сварке этими электродами металл быстро остывает и шов получается грубоватым. Эти электроды лучше не использовать для финишного прохода. По первому впечатлению к сварке этими электродами нужно привыкнуть. И перед сваркой конструкции лучше сварить 1-2 тренировочных шва. Второй валик наплавляем теми же электродами оно 21 но с обратной плюс на электроде полярностью. Ток сварки, как и в первом случае, 89 ампер. Хочу отметить, что сварка идет совсем по-другому, чем на прямой полярности. И это сразу чувствуется. Электрод сгорает значительно быстрее, требуется активнее его подавать в зону сварки. Здесь самое трудное – подавать электрод равномерно, поскольку в противном случае валик получится нерегулярной формы. При обратной полярности подключения электрод нагревается несколько больше, чем на прямой полярности, и это используется при сварке электродами с основным покрытием, например уони. Также обратную полярность подключения можно использовать при сварке относительно тонкого металла. Следующий валик наплавляем электродами мр 3 диаметром 3 миллиметра, полярность прямая, минус на электроде, ток сварки 104 ампера. Зажигание электродов хорошее, разбрызгивание небольшое. По первому ощущению электроды свариваются лучше предыдущих. И я думаю, в первую очередь это связано с тем, что электрод сгорает медленнее. После предыдущих электродов можно слегка выдохнуть и расслабиться. На самом деле процесс сварки идет намного легче, его легче контролировать. Конечно, это все субъективно, а объективно видно, что слой шлака намного плотнее и толще, чем на предыдущих электродах. Именно так ведут себя электроды с толстым покрытием. Эти электроды допускают небольшую неравномерность в ведении сварки, что однозначно будет оценено начинающими сварщиками. Давайте, не отбивая шлак, посмотрим, как выглядит пластинка и много ли брызг возле валиков. На первый взгляд, по показателю разбрызгивания, обе марки электродов очень близки. Только мне кажется, что около валика слева брызги более мелкие, чем с правой стороны. Напоминаю, полярность при наплавке валика слева была плюс на электроде. Переходим к последнему наплавочному валику. Электроды MR3, полярность обратная, плюс на электроде, ток сварки 104 А. Сразу замечаю, что смена полярности отрицательно повлияла на сварочный процесс, Труднее стало удерживать одинаковую длину дуги на всем шве, что сразу отражается на качестве валика. Как мы уже отмечали при сварке, на обратной полярности электрод нагревается чуть больше, соответственно он сгорает чуть быстрее. Снова нужно привыкнуть к условиям сварки и если требуется поменять полярность, рекомендую сварить 1-2 тренировочных валика. Давайте отобьем шлак и посмотрим на то, что у нас получилось. Кстати, когда я отбивал шлак на валиках слева, там где сварка велась на обратной полярности, шлак отставал хуже. Валики справа я сваривал на прямой полярности, там очистка от шлака проходила легче. Честно говоря, для меня этот факт также был неожиданным. Наконец пришел этап подведения итогов нашего теста. Еще раз напоминаю, слева вы видите валики, которые сваривались на обратной полярности, плюс на электроде, справа на прямой полярности, минус на электроде. Верхние валики выполнялись электродами МР3, нижние оно 21. Визуально валики слева выглядят менее привлекательными валиков справа. Кроме того, время сварки валиков слева было 31 секунда на АНО 21 и 34 секунды на MR3, а валиков справа 40 секунд на ANO21 и 43 на MR3. Вывод первый. Сварка валиков на обратной полярности велась быстрее, чем на прямой полярности. Качество валиков при сварке на прямой полярности получается лучше. Вывод второй. При тщательном осмотре количество брызг около валиков, выполненных электродами МР3, меньше, чем около валиков сваренными электродами ОНО-21. Вывод третий. Легкость очистки от шлака выше там, где сварка велась на прямой полярности и наоборот. Различия между электродами MR3 и ANO21 по этому показателю нет. Вывод четвертый. Нет отличия в легкости зажигания электродов. Обе марки показали хороший результат. Вывод пятый. Валики, выполненные электродами MR3, визуально выглядят лучше, чем валики, сваренные электродами ANO21. Лично мне больше понравилось сваривать электродами MR3. Электроды ano 21 имеют более тонкое покрытие, и в нем очень много компонента целлюлозы. Электроды с таким покрытием образуют более грубый, крупно-чешуйчатый валик, по причине того, что металл быстрее остывает под тонким покрытием. Такие электроды удобно использовать для определенных целей, например, при сварке сверху вниз или при сварке корневых швов, многослойных швов.